Все, вот такой трофейный миномет, скорее всего, натовский или польский. Польский, миномет. М60. М60, миллиметровый, М57 называется. Да. Вот, вот он. Ну, на самом деле удобная да? вещь, да? да. А? Всё, а нет, можно, можно одному нести. Не да, можно ну, одному поставить. От здоровья давайте. Всё. Вот ходи сюда, сходи